Добрый день, на связи Максим Петров, рад приветствовать вас на канале Max Capital, на котором развиваем инвесторское мышление и говорим о том, куда инвестировать в эти непростые времена. Тему, которую хотелось бы поднять сегодня, как определить справедливую стоимость акций и действительно больше говорить про мышление, зачем мы в принципе идем на рынок, зачем мы идем в акции и что мы в первую очередь должны получить, если мы уходим от консервативных инструментов, если мы уходим от депозитов, если мы уходим от облигаций. То куда мы должны идти и где вот этот вот критерий да то есть мы говорили о том что есть э, кредитные циклы есть периоды когда экономика растет есть периоды когда экономика падает мало того э, мы вот в этом видео разбирали фундаментальные показатели есть такой фундаментальный показатель и то есть цена деленная на прибыль и ну, то есть, этот показатель, он нам характеризует, он нам дает информацию, за сколько лет у нас окупятся инвестиции. То есть, если этот показатель мы цену компании разделим на ее чистую прибыль, получаем 5. То есть, получив 5, мы понимаем, что за 5 лет у нас окупятся инвестиции. И можно сделать другой показатель, E на P. Да, то есть показатель Е e на P нам будет показывать рентабельность, да, с какой рентабельностью работает. То есть, если показатель ПИ составляет 5, то обратный показатель у нас составляет 20-20%. То есть у нас норма доходности 20. Если мы 100 разделим на 5, мы получим рентабельность 20%. Ну и умножим на 100 получим рентабельность 20%. В периоды, когда экономика растет, в периоды, когда есть некая такая начинается фаза охлаждения, что происходит с этим показателем? Он начинает плыть у нас. Он у нас плывет в двух случаях. Первое. Акции, которые находятся на излете, акции, которые должны скорректироваться в ближайшее время, да, потому что впереди кризис. Показатель ПИИ становится самым привлекательным. Почему это происходит? Да? Это происходит потому, что компания работает по полной, у нее все производственные мощности загружены, у компании высокая выручка, у компании высокая прибыль, да, у нее очень высокая чистая прибыль, которая зарабатывает компания. И получается показатель на что мы делим, то есть цены компании мы делим же на чистую прибыль, то есть перед кризисом показатель чистой прибыли становится максимальными, И мы такие смотрим, о, у нас за 10 лет окупается, классно, да, потому что компания много заработала. Но в дальнейшем прибыль будет падать, да, компания попадет в рецессию, будет работать в рецессионной экономике, у нее резко прибыль сожмется, прибыли может вообще не быть, а может быть убыток. И этот показатель у нас станет громаднейшими из-за того, что у нас прибыль стала очень маленькая, а цена компании осталась на прежнем уровне. Это приведет к чему? Это приведет к тому, что мы будем делить на очень маленькие показатели, но у нас показатель PE, срок окупаемости инвестиций, будет непривлекательным для покупки. Да. То есть человек такой посмотрит, фундаментальный анализ, а там 500, да, и не будет покупать. Хотя наоборот, в период рецессии, когда компания, там, выручка у нее очень сильно упала, чистые прибыли практически никакой нет, компания в кризисе экономика в кризисе это момент как бы для покупки то есть в этот период нужно покупать и поэтому получается что есть еще коэффициент шиллера если мне память не изменяет да, это где идет некая скользящая средняя за 5 10 15 лет то есть не нужно брать только за один год потому что если вы берете только за один год то в этом случае в периоды кризисные в периоды предрецессионные, в периоды глубокой рецессии, когда происходит, показатель начинает платить очень серьезно. Да, и поэтому нужно смотреть скользящие Плюс есть показатель форвардный PE То есть форвардный показатель ПИ, он показывает на будущее 12 месяцев. То есть аналитики рассчитывают, что будет с прибыли. Компания строит прогнозы по выручке, по чистой прибыли. Есть форвардный показатель ПИ. На следующие 12 месяцев сколько он может составить. Почему я про это говорю? Почему я говорю про этот показатель ПИ? Мы как раз таки сегодня заявили сегодняшнюю тему, как понять, дооцененная компания, недооцененная компания. Мы должны с чем-то сравнивать. Что с чем сравнивать? Показатель пи .E. по сути, показывает рентабельность. То есть он показывает, с какой нормой доходности мы работаем. Если, ну, то есть если мы берем коэффициент шиллера, да, то есть если мы берем среднесглаженный показатель PE, то есть с одной стороны... Количество лет окупаемости можно рассчитать. Если мы его перевернем, то есть не цену будем на прибыль делить, а будем прибыль делить на цену, то мы в этом случае будем понимать, с какой рентабельностью мы оперируем. И здесь возникает вопрос, а какая нормальная рентабельность? То есть как ее определить? 20% это хорошо. 10% это хорошо, 30% это хорошо, то есть мы вообще к чему в принципе должны стремиться, то есть что является нормой для инвестора для того, чтобы пойти на фондовый рынок, пойти на рынок акций с тем, чтобы в принципе начинать на нем зарабатывать. Почему этот вопрос возникает? Потому что если вы не занимаетесь инвестициями, если вы не вкладываете в объекты предпринимательской деятельности, почему такое происходит? Вы же можете не вкладывать свои деньги, которые вы заработали в объекты предпринимательской деятельности. Потому что инвестиции в объект предпринимательской деятельности ⁇ это всегда риск. Потому что предпринимательство ⁇ это риск. Не рассчитали кредиты, не рассчитали бизнес модель, не рассчитали финансовые условия, не рассчитали рынок сбыта, да, что-то с маркетингом не так произошло. То есть в бизнесе существует очень много рисков. Политические риски, экономические риски, финансовые риски, страновые риски. Да, то есть рисков присутствует очень много. И получается, когда я получаю доходность, например, на вложенный капитал там, в районе пяти процентов, а инвестируя в облигации, могу получить четыре с половиной процента ну, скажем так, безрисковая ставка доходности, у меня возникает вопрос, а имеет ли целесообразность мне смотреть в акции? Давайте я объясню еще раз. То есть, когда мы являемся, по сути, капиталистами, кто такой капиталист, это владелец капитала, у нас есть деньги. Вот мы капиталист. У нас есть инфраструктура, мы можем глобально инвестировать. И в этом случае мы с наемного работника, да, денег немного у нас. Но при этом мы говорим, у нас есть капитал, я хочу стать капиталистом. И у нас есть альтернатива. Первая альтернатива заключается в том, что у нас есть ставка безрисковой доходности. То есть без риска, в кавычках опять-таки, я могу получить где? Вложить в УФЗ, вложить в американский трежерис, вложить в правительственные облигации Германии, Франции. Ну, то есть надежные, стабильные экономики. Это ставка безрисковой доходности. Как определяется ставка безрисковой доходности в мире? Она равна доходности десятилетних облигаций правительства этой страны. То есть ставка безрисковой доходности для Соединенных Штатов Америки это будет доходность десятилетних облигаций США, Treasuries. Сейчас она составляет там на уровне в районе 3,754. То есть вот без риска в Америке сейчас можно получить 4%. Почему многие говорят о том, что американский рынок дорог и он может упасть? Потому что ставка безрисковой доходности в настоящий момент в Америке составляет порядка 4%. В Европе этот показатель составляет порядка 2-1,5-2%. Да, это доходность там, облигаций правительственной Германии, Франции, Великобритании. В Великобритании чуть повыше. В России это ставка десятилетних летних облигаций ОФЗ. То есть вот в России ставка безрисковой доходности это столько, сколько мы сейчас можем получить, вложившись в 10 облигации российские. Там доходность где-то в районе от 8 до 10 процентов, то есть 8-10 процентов – это стоимость денег в экономике России, и поэтому, получается, первый показатель, который мы рассчитываем – это, что я могу получить без риска. Второе – это премия за риск, то есть сколько нужно заплатить премию, если я иду в инвестиции, если я иду в акции и смотрим на Америку, да? для Америки я могу без риска получить 4%. То есть если я говорю, нет, ребят, я сюда не иду, я хочу более высокую доходность, у меня есть такое понятие «премия за риск». Стандартный показатель премии за риск в Америке составляет 4%. Этот показатель, как правило, в два раза выше уровня инфляции. То есть таргетируемый уровень инфляции для Соединенных Штатов Америки составляет 2%. Премия за риск должна быть 4%. Ну, то есть я должен заработать в два раза больше инфляции к ставке без доходности. То есть, если я получаю по облигациям 4% и прибавляю сюда еще плюс 4% ставки безрисковой доходности, в два раза выше уровня таргетируемой инфляции, то в этом случае я понимаю, что у меня доходность в акциях должна быть 8% плюс. Но мы сейчас говорим про стандартный уровень ставки ну, премии за риск, который равен двукратной ставке инфляции. И сейчас Федеральная резервная система США признает, что достичь значения 2% по инфляции будет не так просто. А этот показатель будет находиться, наверное, в районе 3-3,5%. Значит, мы 3-3,5 умножаем на 2, получаем показатель 6-7. 6-7 прибавляем 4. То есть сейчас для нас является целесообразным покупать акции американских компаниях, у которых форвардный показатель P.E. составляет не менее 10%. Не 20, не 25, не 30, как он сейчас. Ну там сейчас находится в районе 20. И тогда мы понимаем, что с фундаментальной точки зрения тех финансовых показателей текущий ставки безрисковой доходности, текущие премии за риск в Соединенных Штатах Америки, мы должны понимать, что включать в портфель имеет смысл компанию, у которых показатель форвардный на следующие 12 месяцев по сроку окупаемости не менее 10, потому что нам должна быть доходность в районе 10% обеспечена. Ребята, если понятно, напишите комментарий, да, мне очень важно это понимать. Давайте теперь про Россию поговорим, да? показатели, мы сейчас говорим про рублевую доходность, да? у нас получается ставка безрисковой доходности, это доходность десятилетних ну, давайте возьмем его там, в районе 8. Вот то, что можно получать, то, что нужно ориентироваться для консервативного инвестора. Премия за риск в 2 раза выше уровня инфляции. Если у нас инфляция была в районе 12%, 12 умножаем на 2, получаем 24. 24 плюс 8 получаем 32. 100 делим на 32, получаем показатель PE для российских компаний в настоящий момент должен быть не более 3.125. Вот такие вот реалии. И поэтому нужно смотреть на финансовые показатели компании. Опять же, это не является единственно правильным, но это я вам просто показываю, да, как размышляет инвестор, как вы должны размышлять. То есть, если вы идете в риск, почему в России такие показатели? высокая инфляция, высокая процентная ставка. И в этом случае мне нужно иметь доходность в районе 30% плюс. 30% плюс. Потому что люди говорят, а я вот частный займ выдам по 24% ребят не пойдет тогда нужно выдавать займ хотя бы более 30 процентов и это те реалии в которых работаем. о чем еще эти показатели говорят да то есть очень важно смотреть вот это вот показатели ставка безрисковой доходности доходности премию за риск которую получаем почему в россии для американцев это очень привлекательно да у вас за три года окупаются инвестиции классно круто но в россии есть инфляционные риски есть геополитические риски да то есть есть там валютные риски и поэтому если мы работаем в рублевой зоне то вопрос возникает нужно инвестировать с доходностью 30 процентов есть ли Но ну, потому что если есть текущие такие фундаментальные вещи, у нас есть компании, которые ниже этих показателей торгуются. И вопрос в том, что вы с этим делаете. И почему российский рынок снизился в два раза, здесь удивительного ничего нет, но, скорее всего, в дальнейшем то они будут меняться. Премия за риск может увеличиваться, может уменьшаться. Инфляция может расти, может уменьшаться. И возникает вопрос, а что же покупать сейчас, Да, если мы находимся на фондовом рынке. Более подробно об этом я рассказываю на бесплатном мастер-классе, я каждому из своих детей формирую капитал в 1 миллион долларов с учетом того, что их пятеро, ребята, вы должны понимать, что у меня цель на горизонте там в 20-25 лет стоит заработать 5 миллионов долларов, я стараюсь эту задачу выполнить, как я это делаю, зачем я это делаю, я рассказываю на большом мастер-классе двухчасовом ссылка на него находится под данным видео проходите посмотрите возможно вам это будет интересно и захотите присоединиться к этой продуктивной деятельности сегодня же мне на этом все на связи был максим петров пока пока и удачи